Ушел в дальний поход 4 месяца назад, участвовал в военно-морских учениях, но внезапно, патрулируя Гвинейский залив, предотвратил пиратский захват. Стремительную спецоперацию в Атлантике провел экипаж большого противолодочного корабля вице-адмирал Кулаков, который своими профессиональными действиями спас гражданское судно. Евгений Дабыдов подробнее. Экипаж большого противолодочного корабля вице-адмирал Кулаков получает сигнал бедствия от контейнеровоза Люция. При появлении грозного палубного вертолета К-27 пираты спрыгивают в лодку и с большой скоростью несутся в сторону суши. Вертолет облетает грузовое судно, затем на Люцию высаживается группа антитеррора. Бойцы морского спецназа осматривают контейнеровоз и освобождают экипаж, который забаррикадировался в машинном отделении. Судно шло под флагом Панама из Ломе, это столица Тегалецкой республики, в Камерунский порт Дуа. Расстояние между городами порядка 700 морских миль, это около 1200 километров. Нападение пиратов произошло приблизительно посередине маршрута, в 200 километрах от побережья Нигерии. По уточненным данным, в команде судна были 22 человека, один россиянин, один гражданин Румынии и 20 украинцев. Пираты могли напасть на люцию, чтобы, возможно, похитить часть экипажа, а потом потребовать выкуп. Их целью мог быть и груз. В течение 30 минут группа Сверху вниз это порядка пяти палуб, таких достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условий. Опустилось нижнее помещение, раскрыло Тут цитадель, укрытие лично все живые здоровые. Поднялись наверх в палубу горячо, приветствовали, благодарили за спасение. Гвинейский залив сегодня, пожалуй, самый опасный регион в Мировом океане в плане нападения пиратов. Там действуют в основном выходцы из Нигерии. Появление в этом районе российских моряков — гарантия безопасности, как в свое время произошло в Аденском проливе, где в конце нулевых всю восточную часть Индийского океана держали в страхе сомалийские пираты. Сегодня российские моряки с помощью палубной авиации следят за надводной обстановкой у западных берегов Африки. Антипиратская вахта длится почти месяц. Задача — обеспечить проход гражданских судов через Гвинейский залив. Ну в сопровождении российского отряда сейчас следует к месту назначения. Экипаж спасенного судна чувствует себя хорошо. Евгений Давыдов вести.